Доброго времени суток, с вами Желтый мужик. Микроподсказка, Skype. Как удалить контакт. Два варианта. Первый. Нажимаем левой кнопкой на контакт. Поднимаемся наверх. Контакты. Находим Удалить из списка контактов. Нажимаем Контакт удален. Второй способ. На выделенный контакт нажимаем правой кнопкой удалить из списка контактов нажимаем контакт удален все с вами был желтый мужик микроподсказка скайп как удалить контакт всего хорошего